Если время бесконечно и вечно, оно уже не линейно, то есть нет разделения между прошлым и будущим. Без прошлого и будущего все происходит прямо сейчас, в настоящий момент. Наше тело – это поле энергии, информации и разума, находящееся в состоянии постоянного динамического обмена с окружающей средой. Ученые, изучающие квантовый мир, говорят, весь мир – энергия, все частоты находятся одновременно везде пока нет наблюдателя. Мир не существует, это научный факт, мир вокруг нас существует ровно столько времени, сколько существует наше представление об этом мире, его устройство именно таково, каким мы его себе представляем, все элементарные частицы меняют свое состояние от простого наблюдения за ними. То есть ожидания человека всегда влияют на результат эксперимента. Каждый человек прав во всем на 100%. Вы всегда сначала верите во что-то, а потом находите подтверждение своим убеждениям. Все частицы, из которых состоим мы, наш мир и миллиарды звезд, взаимосвязаны. Поэтому излучая свои эмоциональные мысли во Вселенную, мы оказываем влияние на бесконечное количество этих частиц, формирующих то, что мы привыкли называть реальностью. Это закон притяжения или принцип зеркала. Все человеческое существование основано на принципе зеркала. Что излучаешь, то и получаешь. С точки зрения квантовой физики, наша действительность – это источник сырья, из которого состоит наше тело, наш разум и вся Вселенная. Универсальное, энергетическое, информационное поле никогда не перестает изменяться и преобразовываться, каждую секунду превращаясь во что-то новое. Во время физических экспериментов с субатомными частицами и фотонами было обнаружено, что факт наблюдения за течением эксперимента изменяет его результаты. То, на что мы фокусируем наше внимание, может реагировать. Этот физический феномен получил название «эффект наблюдателя». Исследования доказали, что измерение решает все. На квантовом уровне реальность не существует, если вы ее не видите. Авторы исследования утверждают, что если рассмотреть наш мир в деталях, а не на уровне Вселенной, то расчеты говорят о том, что в настоящий момент квантовая система влияет на эту же систему в прошлом. Закон причинности работает как в прямом «прошлое влияет на будущее», так и в противоположном направлении «будущее влияет на прошлое». Вся наша реальность – это абстракция, доказанная экспериментами ученых. Частицы в прошлом менялись, в зависимости от их наблюдения и изменения в будущем. Пока они не были измерены, их реальность оставалась гибкой. Например, вы верите, что денег не хватает, и это правда, вам их постоянно не хватает. Или в этом городе невозможно найти хорошую работу, и вы опять правы, но рядом с вами, через дорогу, живут люди, которым хватает денег на все, и они работают на хорошей работе. Почему? Им повезло? Закон квантовой физики – вы всегда без исключения получаете тот результат, который ожидаете. Каждый миг мы совершаем выбор, каждую секунду мы создаем свою реальность, каждый раз, когда с вами происходит что-то, чего вы не хотите, у вас есть выбор. Вы попадаете на квантовый перекресток и если вы разозлились, то вы свернули не туда, вы свернули на злой путь. Реальность всегда добра и нейтральна только ваши мысли и оценки окрашивают ее. Когда вы искренне радуетесь, любому опыту все ваши проблемы решаются сами. Много книг написано о том, что наши мысли материализуются, и это так. Но мысли – это всего лишь форма для восприятия нашим мозгом конкретной информации. А эмоции – это энергия, похожая на движение фотонов, которые невидимы, но образуют яркий поток света. В квантовой теории фотоны света одновременно являются частицей и волной. Точно так же эмоциональные всплески – это энергетически заряженные частицы и волны одновременно. Наши эмоции одновременно являются и энергией, и волной, как фотоны света. Мысль – это живая энергия, и с ней нужно быть очень осторожным. Когда она зарождается в нашем сознании, а потом исчезает, то на этом путь мысли не заканчивается. Она не растворяется в пространстве, а формирует тот образ, который мы заложили при ее возникновении. И даже если мы забываем о миллионах мыслей, ускользнувших от нас, как множество случайных прохожих на улицах, мысли продолжают существовать, и однажды мы встречаем сотворенное ими событие. Все мы помним из физики, что энергия сама по себе никуда не исчезает а только переходит в другой вид энергии. По этому принципу работает материализация наших мыслей. Все ваши мысли и эмоции – это мощная энергия, которую не видно, но она обладает созидательной силой. Когда мы о чем-то подумали, сила наших мыслей не растворяется в воздухе, а по закону сохранения энергии переходит в другое свое воплощение реальности. Так, благодаря силе мысли мы формируем пространство вокруг себя, все события и ситуации. Желание ⁇ это обычная мысль, только прикрепленная сильными и яркими эмоциями, которые способны создавать более мощный поток энергии, реализующий желаемое в реальности. Наше сознание ⁇ это волшебная лампа, в которой живет могущественный джин, способный исполнить любое наше желание. Нет в мире более сильного джина, чем наши мысли. На самом деле материализуются не совсем мысли, а та энергия, которой мы подкрепляем свои мысли. Когда в нашей голове появляется мысль, зарождается мощная энергия, которая входит в пространство, формируя его в соответствии с заданной программой. Но если вместе с мыслью зарождаются сомнения и страхи, то они перетягивают на себя ее энергию. В результате мысленная установка становится слабее, а страх и сомнения вырастают до огромных размеров. Именно поэтому не сбываются желания и теряют силу положительной установки. А если вместе с мыслью зарождается вера, то она своей мощнейшей энергией подпитывает силу мысли, не оставляя страху и сомнению никаких шансов. То, во что мы верим, становится нашей реальностью. Мы сами выбираем себе свои мысли и то, во что мы верим. Наши мысли отражаются в зеркале мира и реализуются в окружающей нас действительности. Мы принимаем свои мысли за предметы реального мира, и пребываем в убеждении, что так оно на самом деле и есть. Своими мыслями мы формируем свою реальность, строим индивидуальную версию своего мира. Когда наше внимание фокусируется на каком-то мысленном образе, окружающая нас реальность начинает меняться. На чем фокусируется наше внимание, то неизбежно в той же или другой форме появится в нашей жизни. Мечты, которые не имеют четкого представления, так и останутся бессмысленными мечтами. Чтобы ваше желание могло осуществиться, его нужно сформулировать четко и утвердительно. Формируя намерение, помните, что оно не должно зависеть от других людей или обстоятельств. В соответствии с принципами трансерфинга, сценарий развития событий задаем не мы, а внешнее намерение. Намерение нужно визуализировать, поверить в него и отпустить свою мечту. Сильнее человеческих мыслей в мире ничего нет. Для того, чтобы реализовалось то, что вы хотите, нужно выбрать инструмент, с помощью которого вы хотите это получить, и прежде чем начать действовать, хорошо представить конечную цель, сгенерировать мысли-образ и отпустить его в материализацию. Нужно быть уверенным, что все реализуется, главное продолжать действовать в выбранном направлении. Каждый из нас живет в мире, который создает себе сам и мы вправе и можем его изменить, начав изменять себя, свои привычки и действия. Наши намерения могут изменить наш мир, не нужно оставаться в состоянии покоя и пассивно созерцать. Наше будущее многовариантно, и выбираем его мы сами. Не только мы зависим от реальности, но и она от нас. Поток наших эмоций является частицей и волной, формирует пространство по принципу 3D-принтера, мы создаем своими мыслями макет события, а энергия наших чувств искажает атомы пространства в соответствии с заданной программой. Каждый человек своими мыслями определяет свою жизнь, и она всегда соответствует его образу мышления. Окружающий мир является огромным зеркалом, который отражает все наши мысли о себе и обо всем на свете. Только мы сами создаем наше отражение. И никто иной не способен его изменить. Все в жизни начинается с мысли. Каждая наша мысль создает наше будущее.